Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель БАДЗИ. Продолжаю знакомить вас с материалами метода БАДЗИ и ИДЗИ, с помощью которого вы легко научитесь читать свою астрологическую карту, ну и любую другую, и делать прогнозы. В вашем распоряжении будут символические толкования гексограмм, книги перемен. Для каждого столпа карта года, месяца, дня и часа. Плюс еще и для десятилетнего летнего такта удачи. Это очень удобно, потому что сразу можно оценить перспективу каждого жизненного периода и выстроить свои действия согласно своим жизненным задачам. Уникальность этого метода в том, что в гексограммах в зашифрованном виде представлены жизненные сценарии, уроки, которые должен пройти человек. У этих сценариев... Разные сюжетные линии, которые могут касаться здоровья, финансов или отношений. И от того, какую роль для себя выберет человек в этой ситуации, какую позицию займет, будет зависеть, пройдет он этот урок судьбы или его к нему будут возвращать снова и снова в течение всей жизни. Будут меняться, естественно, обстоятельства, лица, но сценарий останется прежним. Например, если по сценарию друзья вас предают, то это так и будет продолжаться, пока вы не переломите ситуацию и не усвоите урок. А вот как это сделать? Как не натыкаться на собственные грабли? Ответ опять-таки подскажет гексограмма. В ней содержится не только проблема, но и ее решение. Изучив гексограмму, можно выйти на самый глубинный уровень подсознания и узнать про свои бессознательные страхи, как они называются в теории генных ключей, о которых мы будем говорить на курсе. Страхи делают человека зависимым от внешних сил и навязывают шаблонное поведение. Страхи блокируют человека на уровне отношений с собой, близкими людьми, с материальным миром. Избавиться от страхов можно, только если развернуться, развернуться в сторону этих страхов, посмотреть на них, найти свои таланты, дарования, которые даются вам при рождении, которые, собственно говоря, и смогут вас поддержать. Высший божественный дар, назовем это так, называется ситхи, это самая высокая часть вибрации, самая высокая степень духовного развития человека. То, к чему, собственно, и нужно стремиться. Давайте посмотрим. Это на примере столпа янской воды на крысе, Рендзи. Ему соответствует гексограмма номер 51, которая называется Гром. Подобно тому, как раскат грома вызывает потрясение в небе, сотрясение воздуха, воздухе, а гексограмма 51 означает вероятность потрясений в чьей-либо жизни. Некое событие, человек или идея перевернут ваш мир. Но это одновременно будет и сигналом к пробуждению, которое вернет энергию и силы. И внешние обстоятельства будут рассматриваться в новом свете, появятся новые ответы и новые решения. Главная функция этой гексограммы – положить начало. Гром слышен за тысячи верст, но он не опрокинет и ложки жертвенного вина. Бессознательные страхи человека, в карте которого есть такая гексограмма, связаны с повышенной тревожностью. Может быть, недов... с недоверием к... к жизни, в частности. Боязнь, что происходящее время от времени события может радикально изменить судьбу, и в любой момент может случиться что-то плохое. Без доверия к жизни люди находятся в постоянном беспокойстве. Они становятся раздражительными и напряженными. И только поверив в себя свою уникальность, преодолев чувство собственной неполноценности и проявив инициативу, человек может разорвать порочный круг и вырваться из лап этого страха. Ключевой момент здесь – это нужно проявить инициативу и не сидеть, не ждать, все, что все как-то решится само собой, а что-то делать. Вот пример у Ирины Алферовой. Она родилась в день вот как раз янской воды на крысе. Внешним обстоятельством, которое заставило ее пройти через вот эту внутреннюю трансформацию, стал достаточно сложный брак с Александром Абдуловым. И только когда она уже поверила в себя, нашла в себе силы развестись, проявила инициативу, ну, я думаю, что она, конечно, прошла еще и большой путь внутреннего взросления в этом браке. вот только тогда ее жизнь наладилась. Ирина смогла уйти от модели поведения вот этой жертвы беспокойства. Она вновь вышла замуж и уже много лет счастлива в браке с актером Сергеем Мартыновым. Все у нее хорошо, а вот свою прошлую жизнь она ну, как-то не всегда вспоминает в хорошем ключе. Поэтому, если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то идет не так, тем более, если замечаете повторяющиеся события, вам хочется выйти из этого замкнутого круга, то приглашаем вас на наш мастер-класс, где вы узнаете, какие жизненные сценарии заложены в вашей судьбе. И выберите правильную модель поведения, сделайте осознанный выбор. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, и мы обязательно вышлем вам приглашение на бесплатный мастер-класс. С вами была Наталья Пугачева. И до новых видео!